Lieber Gostelnik, five years old, Romania. Gershon Fuller, six years old, Jana Kravitz, that's a loss, Ukraina. Surke Fuller, 12 years old, One year old, Ukraine. Жанна Ravenc, Bacyosh, Dora Rosen, One year old. Ukraine. Dora One Находясь в Иерусалиме, я, конечно же, не мог не прийти сюда. Вы спросите меня, где же ты находишься, куда ты пришел и о чем ты хочешь рассказать нам сегодня? Я нахожусь у входа в большой мемориальный комплекс под названием «Яд Вашем». Словосочетание «Яд Вашем» на русский язык переводится двумя словами – имя и память. Эти слова «Яд Вашем» берут свое начало из древних библейских текстов, а именно – из книги пророка исаи где господь обращаясь через своего пророка обещает людям которые не могут оставить потомство после себя что я оставлю ваше имя и память о вас в своей земле яд вашем это сильное словосочетание кричит сегодня к нашему разуму и к нашему сердцу здесь оставлена память а более чем 4 миллионов евреев, которые погибли во время Второй мировой войны от рук нацистов. Уникальный мемориальный комплекс Яд-Вашем содержит в себе более 300 тысяч архивных фотографий убитых еврейских семей. Представьте себе, более 60 миллионов печатных листов написано об истории гибели тех или иных семей, местечек, Сел, городов и целых еврейских кварталов. Отсняты тысячи гигабайтов, которые содержат информацию о свидетельствах выживших в этой страшной трагедии. Ядвашем призывает помнить нас о том, что произошло в годы Второй мировой войны. Более известное слово, которое используется во всем мире, которое описывает эту трагедию, это Холокост. Холокост – это латинское слово, которое переводится на русский язык, сжигаемое полностью. Мы, евреи, используем слово «шоа», которое переводится на русский язык как «катастрофа» или «бедствие». Позади меня памятник Гершу Гальшмиту, более известному как Януш Корчик. Януш Корчик получил образование врача и психолога. Он написал множество трудов о том, как работать с человеческой душой. Все свои усилия, все свои знания он вложил в открытие от детских домов, где он воспитывал еврейских сирот. В 1942 году он и его воспитанники попадают в один из лагерей смерти под названием Триблинка, Польша. Там погибает он и его воспитанники. Со всей европы евреев гнали как скотину на убой в лагеря смерти газовые камеры печи работали без перебоя вот в таких вагонах набивая их по 200 человек доставляли свои жертвы в конечный пункт назначения знаете до сих пор в еврейском обществе стоит вопрос почему за что был холокост за что Нация страдала. Почему столько евреев было уничтожено? Неужели евреи грешнее, чем все остальные народы? И вы знаете, этот вопрос всегда упирается в одну личность – в Бога. Евреев интересует, где же был Бог? Дорогие мои, объяснить причины Холокоста Одним простым ответом, наверное, не получится ни у кого. Да, людей интересует, а где же был Бог, когда истребляли его избранный народ? Я попробую очень быстро дать вам ответы на этот вопрос. И может быть, вы что-то найдете для своего разума и для своего сердца. Первый ответ, он кроется в Торе. Тора предупреждала евреев за много тысяч лет, до того, как мы столкнулись с этим страшным явлением, как Холокост. Господь обращался к своему народу и говорил следующее. Это написано в авторозаконии в 28 главе 49 стиха. Это глава благословения и проклятия. Я читаю о проклятиях, которые придут на евреев, если они не будут послушны Господу Богу. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не понимаешь, народ наглый, который не уважит стариков и не пощадит твоих детей. И будет он есть плод твоего скота». Будет он есть плод твоей земли, пока тебя не разорит и не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, произведений твоей земли. И будет теснить тебя во всех твоих жилищах, по всей земле твоей, пока не разрушит и не уничтожит тебя. Ответ номер один. Все эти беды. Холокост и истребления, которые произошли с нашим народом во время Второй мировой войны, Господь допустил по одной причине – мы не слушались Его. Второе. Почему же произошел Холокост? Когда мы открываем Библию, к большому сожалению, мы очень часто наблюдаем – что Бог говорит о своем еврейском народе, что наши сердца каменные, наши шеи не готовы преклоняться перед Ним. Господь допускает эту катастрофу, это большое горе в свой избранный еврейский народ для того, чтобы дать возможность нам в последние минуты жизни обратиться к Нему. И сказать господи прости и помилуй интересная статистика до начала второй мировой войны в европе позже проживала более 130 тысяч мессианских евреев это те евреи которые верят что спасение души можно получить через жертву Иешуа гаммашеяха на кресте голговском он пришел он жил по писанию он умер и воскрес все остальные евреи верили что спасение души можно получить только через дела хотя писание учит что для искупления греха необходима жертва. И вот Ешо стал этой жертвой. Многие мессианские евреи оказались в газовых камерах. Многие мессианские евреи оказались в тех бараках, в гетто. И умирали вместе с обычными евреями, которые не верили в спасение через жертву Иисуса. И в последний путь они проводили тысячи и сотни тысяч своих собратьев через молитву покаяния и через принятие Ешо как пути к спасению души. третья причина она говорит о том что у еврейского народа всегда был противник или как говорится на еврейте сатан или русское слово сатана люди часто пытаются обвинить бога они говорят бог виноват в том что произошел холокост и истребление еврейского народа но мы забываем о том что у нас всегда был противник сатан это падший ангел который противостоит богу его слову его обещаниям для израиля и он в великой ярости сошел на землю, вселился в души многих людей, выбрав, к сожалению, немцев, которые были более открыты для этого нечистого духа, и противостоял через эту идеологию, через нацистское мышление еврейскому народу, истребляя и уничтожая нас. Четвертое и последнее. Почему же произошел Холокост? Это равнодушие европейского общества. Именно равнодушие европейского общества позволило распространиться нацистской идеи в разные страны Европы. Например, я родился и вырос в Украине. У нас была печально известная дивизия СС Галичина. Более 30 тысяч служащих этой дивизии были направлены на то, чтобы истреблять еврейское население. В Прибалтике благодаря полицаям было истреблено более 100 тысяч евреев нацизм двигался по всей европе итальянцы стали нацистами румыны стали нацистами обыкновенные простые немецкие фермеры которые только вчера шли на работу сегодня были готовы громить рабочие торговые лавки своих еврейских соседей равнодушие людей завладела умами многих я вспоминаю слова одного французского пастора который научил всю свою общину принимать евреев и прятать их от нацистов. Этот святой человек говорил следующее. Нам надо каждый день молить Бога о прощении Европы, потому что Европа умерла, когда ответила нацизму «да». Дорогие мои, не пытайтесь обвинить в этой страшной трагедии Господа Бога немцев, или других людей, которые исповедовали фашистскую идеологию. Лучше обратитесь к небесам и искренне скажите, «Господи, помоги мне прощать и помоги мне любить». Я вспоминаю разговор с одной еврейкой, которая выжила во время Холокоста. И когда я спросил у нее, как же можно простить, как же можно забыть все то, что пережил еврейский народ, она сказала мне, «Самому человеку это невозможно». Такое чувство, чувство прощения и любви человеку может дать только Бог, если человек попросит у него.